Всем привет и добро пожаловать в компьютерную грамоту. С вами Михаил и сегодня мы поговорим о том, как установить пароль на офисные документы в приложениях Word и Excel. Для установления пароля в программе Excel для конкретного документа выберите опцию «Сохранить как» через меню «Файл» или просто нажмите на клавиатуре клавишу F12. Рядом с кнопкой «Сохранить» из выпадающего списка выберите пункт «Общие параметры». Здесь доступны три варианта защиты пароль на открытие документа, пароль на редактирование или использование обоих паролей сразу. Введите пароли на те значения, которые необходимы. Также можно отметить галочки «Чекбокс рекомендовать доступ только для чтения», который позволит открыть документ тем, у кого есть пароль на открытие, но без возможности вносить изменения, добавлять, исправлять и удалять данные. Жмем «Ок». В появившемся диалогом окне «Подтвердите заданный пароль». Если вы указали пароли и для открытия, и для изменения документа, то подтвердить нужно будет оба пароля. Сохраните документ либо под новым именем для пересылки, либо с заменой уже существующего. Пароль на документ добавлен. Можно проверять его работоспособность. Для этого закройте документ и попробуйте открыть его заново. Введите пароль на открытие документа и на его редактирование, либо же просто выберите «Доступ для чтения», если такая опция задавалась заранее. Аналогичным образом можно установить пароль в приложении Microsoft Word. Процедура выглядит идентично, разве что интерфейс для текстового редактора отличается, но не сильно. Задаем пароль на открытие или на изменение данных, жмем «Ок» OK и подтверждаем введенные данные, после чего сохраняем документ. Пароль задан. Таким образом, мы рассмотрели, как задать пароль на офисные документы в приложениях Word и Excel.